У меня есть вопрос, и я хочу честный ответ. Можешь ли ты поделиться своими самыми большими ошибками и самыми большими сожалениями? Конечно. Большой ошибкой было подходить к бизнесу чувством наивности. Многие из вас, ребята, знают, что мы прошли через группы к вершине в 2012 году, когда мы столкнулись с очень плохим человеком из Австралии, который обманул кучу хороших людей. Мы благословлены в том, что мы развиваемся в индустрии, где каждый старается помочь друг другу. Это очень дружное сообщество и доверительный мир, которого нигде больше не существует, в котором люди на самом деле продвигают чужие товары, при этом традиционно считаются конкурентами. Я продвигаю продукт Ферни или Рэя или кого-то еще, а они продвигают мои. И вы больше нигде не встретите подобного рода синергии в реальном мире, как в этой сфере. И это ставит вас в положение, в наивность. Это слово, которое я могу использовать на данный момент, потому что я провел последние 10 лет моей жизни с точки зрения положительного отношения и доверия. Я не верил, что кто-то будет настолько глуп, чтобы гнать на людей век интернета. Вы слышите об этом? К yeah. um, so, сожалению, мы доверились не тому человеку и не имели каких-либо формальных соглашений, кроме, э, кроме рукопожатий, которыми я всегда начинал делать бизнес в прошлом. Мы не закрепили работу юридически, хотя должны были. Это была величайшая ошибка, которую я когда-либо совершал, которая буквально чуть не убила моего бизнес-партнера, который получил рак от стресса. Это был очень большой момент осознания для меня. Вторая часть вопроса была о чем? самое большое сожаление самое большое сожаление это также связано с тем случаем встреча с этим человеком нарваться на того человека к сожалению да и всему есть причина -эм, иногда вы не можете контролировать то что происходит с вами вы можете только контролировать решение которое вы принимаете и как вы с этим справляетесь вы можете принять решение быть жертвой ситуации или вы можете принять решение чтобы учиться на этом и становиться сильнее от этого это действительно стало моей Начало нового света для меня и показала мои приоритеты в жизни. Благодаря этому стало меньше волнения о том, что я могу достичь или вы, э, выполнить, и больше внимания уделять семье, здоровью, друзьям. Какое слово я ищу? Моя точка зрения изменилась от неважности, насколько успешными будут мои бизнесы. Если сегодня никто не истекает кровью, у меня на глазах и не умирает, значит это хороший день. Неважно, есть ли у меня дом или на какой машине я езжу. Все живы и все здоровы. В этом успех. Да, без сомнения. Я навсегда запомню этот момент. Я многому научился, а именно у твоего характера. Кстати, у того человека тоже есть характер. Разве нет? Как он справился с неудачей? Ты и он э, переродились с нечеловеческой силой, верно? Вам не нужно было никакого личностного развития или что-то подобного, потому что вы уже знали все. Правильно, да. У него есть хрустальный шар, кстати. Он также может предсказать будущее. Я хочу спросить тебя о твоей личной жизни. Не волнуйся, не о свиданиях. Мы не дойдем до этого. Я хочу попросить тебя поговорить о твоем сыне. Да, я даже не знаю, если кто-нибудь... У него только один ребенок. So, yeah. Да, у меня есть сын, uh, yeah, его зовут Чейз, и он совершенен. Ему исполнится 5 в августе. Это, конечно, очень интересно. Это, конечно, очень интересно пройти родительство впервые. В нем особенно интересно то, что вы знаете, в кого ваши дети взрослеют, и это страшно. Именно страшно за то, что он растет в этом мире. Через 10 лет... 11 лет, когда ему будет 16, и это тот момент, когда он пойдет в автошколу. Я даже толком не знаю, будут ли такие школы вообще существовать. Ты такой оптимист? Но факт, факт в том, что у всех нас будут такие машины на самоуправлении. Я думаю, на этом мир не остановится. Я тоже собираюсь такую приобрести. Я понял, но все же. Да нет, через 10 лет самоуправляющие автомобили будут нормальностью. На самом деле будет дорого получить водительские права и получить страховку. Мне очень интересно посмотреть на это поколение, которое будет все это создавать и развивать искусственный интеллект. Как моему сыну ступнет два, будет развиваться робототехника. К его середине 20 годам я не знаю, как мир будет выглядеть. Ты не думаешь, что он взорвется и, и все умрут? Ну, ты знаешь. Я, я сказал, не подумав. Кто-нибудь слышал о продукте «Будь готов», который я сделал со своим приятелем морским котиком? Кто-нибудь из вас видел его? Пару человек? Будьте готовы. Он только что разослал по почте его. Кто-нибудь видел письмо с продуктом «Будь готов»? Он точно попал в папку «Спам». Этот курс очень интересный. Мне пришлось откапывать его. Отлично. Да, я считаю, хороший персонаж для любого предпринимателя является тот, кто постоянно стремится к своей цели и представляет свою жизнь, которую хочет и двигается в этом направлении. Также имеет запасной план Б, если план А не сработает. План действий в чрезвычайных ситуациях. В этом курсе не только то, что я практикую в бизнесе, но и то, что практикую в личной жизни. Ты напугал меня Ты сделал такую волнующую рекламу, но не предупредил, что это был мотиватор человеку, сделавшему себя сам. Да, это хороший вопрос. Я, Я очарован твоим интервью, которое ты сделал. Я прослушал несколько людей, из и них, и они просто феноменальны. Ты сделал что-то невероятное. Я собрал очень талантливых и просто классных людей в подкастах. Не знаю, или это часть моего типа личности или что-то другое, но я надеюсь, что все здесь в этом зале могут посвятить свое время и энергию, чтобы создать что-то великое, что-то то, что изменит столько places, жизни, to сколько это возможно. Это действительно мотивирует меня. И это мой самый большой страх в моей жизни. Мой самый большой страх – это если я не сделал всего если мог, или я не заставил себя зайти довольно далеко, или подался какому-нибудь страху и не смог внести свой вклад настолько, насколько мог бы. Если посмотреть на весь мир, в частности, за последние несколько лет, я не знаю насчет вас, ребята, но я заметил серьезное ухудшение ценностей в жизни. Люди, как правило, не живут здесь и сейчас, и нашим временем. В частности, молодежь, но даже взрослые, на всем пути, начиная от политика в Вашингтоне, вплоть до… Обама, uh, mm -hmm. uh, you know, you know, школьные учителя и все School между and, ними. Мир, в котором and, uh, мы живем, сегодня разительно отличается от мира, в котором and, uh, мы жили 20, 20, 30, 40 лет, лет назад или то, то что, что существовало. And, you know, 20, 30, если читали «Атлант, расправил плечи», это почти пророческий анализ шаг за шагом, что на самом деле происходит прямо сейчас. Кто читал «Атлант, расправил плечи»? Я думаю, что это должен прочитать каждый предприниматель. Ты согласен? Это одна из причин, почему у меня есть картина его на моей стене в моем офисе. Да, ее определенно необходимо прочесть. «Атлант расправил плечи» Айн Рейн. Это базовая Библия для предпринимателей, если вы таковыми хотите стать. Я сидел и беседовал с друзьями три или четыре года назад. Если вы видите, как это происходит в обществе, вы сможете увидеть конечный результат и к чему это приведет на основе уроков и истории, которые очень хорошо предоставляются вам в примерах, как в Атланте. Очень относительная ситуация. Как правило, в качестве предпринимателей мы садимся и говорим «Хорошо, что мы можем сделать, чтобы это исправить? Вопрос заключается в том, как изменить общество в долгосрочной перспективе. Ответ на этот вопрос, что мы должны изменить ценности, которыми живут люди. Главная мысль в том, что люди живут в них. Как правило, в прошлом, если вы хотите изменить общество быстрым эффективным способом, то это делалось обычно через ствол оружия. Это было явно не вариант. Ну, у тебя есть достаточно оружия, чтобы вооружить небольшую южноамериканскую страну Да уж, это план Б, если вещи с ценностями не сработают Окей. другой ответ Вы должны изменить установленные ценности, которыми люди живут и стремятся день ото дня Как может такой маленький старый человек, как я, иметь какое-то влияние на это? Лучший способ, который я могу придумать, чтобы внести свой личный вклад и внести изменения в это, обеспечить платформу, в которой выбираются наставники и лидеры перед молодежью всего мира сегодня. Этих людей ты ищешь в э, качестве наставников и лидеров? Да, они э, по большей части мои наставники, особенно в самом начале. Я ухожу из тех людей, которые подходят под эту категорию сейчас. По существу, точка счета заключается в воспитании лидеров и наставников для нового поколения мужчин, чтобы они могли оказать положительное влияние на их жизнь. В этом смысл этого проекта. Будешь ли ты продолжать заниматься этим? Yeah, Думаю, да. I, I, I, I like этим проектом хотел бы заниматься 10, на протяжении 10-20 лет, лет на самом деле. Это все было источником вдохновения yeah, для создания really человек, сделавшего себя сам. Выходит очень-очень хорошо. Мы делаем что-то другое. Я получал одни из самых лучших отзывов за всю жизнь по поводу этого шоу. Это просто идея, которая дает возможность показывать людей, являющимся экспертами в своем деле, которые показывают свой успех, чтобы каждый Каждый зритель мог понять, что он тоже может так же. Я не вижу другого пути предоставлять такую уникальную информацию. А я в эфире как гость. Я должен сказать, что первый эпизод или два были ужасными. Я думаю, они были замечательными. Там так много заумности и заикания. Контент от гостя был ужасен. Мое участие как управляющего было абсолютно ужасающе. Но это совершенно нормально. Вы, ребята, чувствуете себя лучше, чем его первый э, подхалимский подкаст? Я думал, что все было хорошо. но но что было, то было. А самая главная вещь это просто продолжать путь. И в конечном итоге вы будете становиться все лучше и не имейте невероятно высоких ожиданий для себя, особенно когда только-только начинаете что-нибудь. Ты хочешь задать какие-нибудь вопросы за тот период, который мы здесь? О, oh, у меня есть еще один вопрос. Do do удовольствие. Fun, как ты развлекаешься, мужик? Uh, Стреляю с оружия и гоняю на <laughs> тачках. Мы <laughs> этим займемся tomorrow? завтра. Да, yes, это will. точно. Окей. Yes. Okay. Um, Я yeah, участвовал в гонках в 2008, 2008 году. Я, безусловно, and, uh, пристрастился к этому виду спорта. Первый шаг к выздоровлению – признание проблемы, точно. День, когда я выйду на пенсию, моя цель состоит в том, чтобы полностью профессионально заняться гонками. Это действительно то, что мотивирует меня с точки зрения бизнеса. Я люблю гонки, потому что это вид спорта, который имеет свои последствия. Если вы промазываете в корзину, когда делаете бросок, это совершенно в порядке вещей. Но вы облажаетесь, если что-то пойдет не так э, в гоночной машине или в гидроцикле. Да, последствия могут быть плохими. Я бы хотел посмотреть на ту картину в больнице, когда ты в платье в больничном и весь перепуган. Это была удивительная картина. Да. Нет, я думаю, это важно для всех, чтобы продолжать толкать себя всеми возможными способами. Для меня, то я готов взять всю ответственность э, за себя и за людей, которые окружают меня и находятся на одной линии жизни. Я думаю, если вы не делаете этого, тогда ничего не имеет смысла. Я думаю, что именно поэтому гонки толкают меня на болезненный путь, но это важно. То, что вы делаете, каждое ваше решение, каждое усилие на, на педаль газа, это разница в том, упрётесь вы в стену или нет. Я люблю подобные вызовы. Круто! У нас есть микрофон, ребята? Фантастический. Для начала я хочу тебе, Майк, поблагодарить за то, что ты здесь. Я следую за тобой уже несколько лет. Я считаю, что информацию, которую ты предоставил, очень благо... Благо... благородна. Вопрос. Ранее ты упомянул какую-то книгу, я с ней не знаком. Я просто хочу знать больше деталей о ней. Атлант расправил плечи. О ней речь? Да, о ней. Фантастическая книга Айн Рэнд «Десятилетий назад». Действительно, если вы прочтете ее, вы увидите, что эти десять лет были невероятно пророческими в книге. Да действительно отображено то, что происходит сегодня в мире. Я читал некоторые ее работы, но, но не эту. Окей, здорово. Может, ты поделишься еще несколькими книгами, которые тебе рекомендовали, или ты читал, и это действительно повлияло на тебя? На самом деле я бы порекомендовал больше курса, чем книги. Серьезно? Самые большие инсайты для меня, как правило, приходят в виде больших курсов в течение моей карьеры, будто копирайтинг, интернет-маркетинг. Или еще что-нибудь. Стоимостью в 1-2 до 5 тысяч долларов. Понятно. Я говорю о покупках информации и тренингов. У меня есть книга по копирайтингу, но, к сожалению, имя ускользает от меня. Я думаю, что это Гарри Бенцвенга. Да, это точно он. Ты говорил мне раньше. Это голубая книга. Она большая, в мягкой обложке. Дело даже не в твердом переплете. В основном Гарри один из лучших копирайтеров в истории. Это было его прощальная основой перед отставкой. Он фактически отошел отдел, да? Да, насколько я знаю. Некоторые из его лучших мудростей по копирайтингу в этой книге. Это простая книга, но большая, и она стоила 5000 долларов. Это была неудобная покупка для тебя? Нет. Нет? Нет, потому что один заголовок или один кусок мудрости из этой книги окупится еще в 10 раз. Один из самых трансформационных курсов, который я когда-либо покупался в жизни, это Jeff Walker, «Формула запуска продукта». Если у вас, ребята, нет этого курса, огромная ошибка. Огромная ошибка. Если вы делаете запуски продуктов, то, конечно. Ну вот и все. Это все, как делать продвижение партнерской программы или запуска собственных возможностей. В любой момент, если вы хотите собрать аудиторию на мероприятии или вызвать э, решение о покупке. Ты даже приглашал его для своего подкаста. Вот что я скажу, если вы хотите собрать людей, мотивированных принимать действия Это именно обо всем этом, этот курс Именно о том, что мы постоянно делаем в качестве маркетологов Формула запуска продукта На самом деле, на Amazon вы можете найти более короткую версию этого курса в качестве книги Вы можете купить его, его книгу «Запуск» за 15 долларов Это отличное место для начала Этот курс позволил зараб заработать мне десятки миллионов долларов Круто. Джефф Уокер, «Формула запуска продукта». Книга, которую сможете найти на Амазоне, называется «Запуск». Круто. Я Роберт Лемус. Я слышал о некоторых отличных техниках, как э, построить свой бренд для тех, кто только начинает, но у меня вопрос к тебе. Если бы ты только начинал на, сверш, э, на современном рынке, что бы ты делал, чтобы построить свой бренд? Ну, я думаю, что создание бренда является результатом предоставления много ценностей. Я никогда в действительности не был сосредоточен на создании своего бренда. Если ты знаешь меня давно, то ты заметил, что мой личный сайт, MikeDealer.com, э, появился только год назад. Я никогда не фокусировался на построения бренда своего бренда. Я просто сосредотачивал внимание на создании вещей, которые, как я думал, будут нести много ценностей. В результате этого твой бренд формируется. Но в то же время, одну вещь, которую я делаю осознанно, имейте в виду, кто моя целевая аудитория, кто моя целевая аудитория и как я могу быть ближе к ней насколько возможно, в моей части маркетинга. Фотографии, которые я делаю для MikeDealer.com, являются преднамеренными. Они рассчитаны на определенную группу людей, которые имеют похожие ценности, которые у меня есть, или подобный набор верований. У меня есть фото со мной, где я на тренировке со своей штурмовой винтовкой на моем ранче. И таких много на моем сайте. У меня там все очень намеренно, чтобы отбросить ненужных людей, которые никогда не будут делать со мной бизнес. Я прекрасно это понимаю. Это очень сознательное решение его создать, чтобы привлечь другую группу людей. Построение бренда это предоставление много ценностей, имея целостность и терпение в течение длительного периода времени, и давая себе достаточно времени, чтобы построить бренд. И это иногда длится 2, 3, 4, 5 лет. Я думаю, просто необходимо быть человеком, который принимает бизнес решения в долгосрочной перспективе. Да, really so... yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. хороший совет. Окей, что еще? У нас есть время еще для yeah. парочки вопросов. Эй, как дела? Меня I'm зовут Чат. Uh, Мой вопрос. Как ты переключишь список, uh, uh, from, свой список, перейти от бизнес-возможностей или финансовых консультаций в гидропонике? Hydroponics. How, how how would that? Great question. Людей в историю. Многие Involving письма, которые story, я отправляю в эти дни или посты you know, в социальных сетях, это личные вещи. Мои гонки, что бы то я ни делал, все это просто для вовлечения людей в мою жизнь и в то, чем я занимаюсь. Рассказывая им, почему я делаю этот переход и вовлекая в историю, тут же я надеюсь, вы улавливаете, почему это важно для них, следовать за мной. Впрочем, а некоторые просто уходят. Они находят причины, чтобы наблюдать за мной и извлекать для себя в повседневной жизни. Да, yeah, именно так. И так поступает нормальный человек. Еще один вопрос для крестного отца. The... Без давления, без, без давления. Yeah. <laughs> Привет, Майк. Я Пати. На самом And деле у меня really нет вопросов. Я просто хотела сказать огромное большое... тебе спасибо. Спасибо, большое спасибо. Я слежу за твоей почтой с самого начала, since... еще mm -hmm. с 2005 годов. Mm -hmm. У меня mm -hmm. есть печатное издание mm -hmm. «Магнитное спонсирование». Ее mm -hmm. я перечитывал ежегодно. И я построил mm -hmm. свой бизнес, основываясь на твоей философии. Спасибо. О, mm. oh, no, спасибо, you. это It здорово, я ценю это. Yeah. Это здорово, круто. Ты изменил так много жизней, ты продолжаешь выходить на новый уровень и делать невозможное возможным. Это потрясающее зрелище. Это вдохновляет меня и это вдохновляет всех, кто находится в этом сообществе. Мы очень ценим, что ты прилетел сюда. Кстати, у Майка нет никаких скрытых мотивов. Как он и говорил, он человек, который практикует то, что проповедует. Он здесь, чтобы дать ценность. Он здесь, чтобы делиться с вами. Он будет здесь до конца сегодняшнего дня. Да, это звучит thank you guys здорово. For, Спасибо, ребята, что пригласили меня. Я встретил очень много здесь за последние 24 часа, которые следовали за мной на протяжении почти 10 лет. Вы причина всего того, что я делаю. Спасибо вам большое. Все бы не было без вашей поддержки, поэтому я действительно ценю это. Великолепно. Спасибо за приглашение, ребята. Я ценю это.